Итак, решил купить Redmi Note 7 Pro. У меня уже есть Redmi Note 7, обычный, в принципе достойный смарт, делал обзор, но вот как всегда хочется большего. И вот теперь пришла очередь более совершенной модели. Чем же он может привлекать? Ну, во-первых, Snapdragon 675 более мощный, чем 660. Во-вторых, камера тоже на 48 мегапикселей, правда сенсор уже более козырный по идее, AMX 586. Чем же может не привлекать? Ценой. Ведь на AliExpress есть только версия на 628 гигабайт и она подороже. Да и проц камера. Я отдал за свой 244 бакса с копейками под акцию. Ссылку где брал добавлю в описание. Но ну и то, что нет глобальной версии, а значит Band 20 нет. Хоть тот же Band 7, Band 3 на месте. И 4G работает у меня отлично. Также вилка не европейская, нужно будет копеечный переходничок. Значит так, друзья, на AliExpress, где его можно купить, есть варианты с заводской прошивкой, где только английские, английский и китайский языки. И есть уже с накатанной индийской или кастомной версией прошивки, где есть мультиязычность. Ведь продавцы заморачиваются, разблокируют загрузчики и перепрошивают это дело. Я решил взять, конечно же, более дешевую версию, так как уже успешно прошивал смартфоны и у меня есть Mi аккаунт Но если у вас никогда не было Xiaomi и слова Mi Account загрузчик-прошивка вызывают у вас вопросы, тогда вам противопоказан данный способ. Лучше брать другой смартфон уже глобалку. А если этот, то конечно, уже перепрошитый. Или же заморачиваться, изучать все это дело и прошивать. Форум 4PDA в помощь. Итак, получил быстро со дня заказа. Посылка хорошо защищена. Коробка в целлофане. Продавец не трогал. Это хорошо. Открыв веселую коробочку, обнаружил футлярчик, в котором заводской затемненный силиконовый чехол. Под ним китайская зарядка и USB Type-C кабель. Телефон с виду точно такой же, как и младшая модель. Note 7 без про И внешний, и по цвету в моем случае. Сделав первые настройки, выбрал в английский язык я оказался на рабочем столе где конечно же не было google сервисов сначала китайцы их не любят на 4 пда я сразу скачал google инсталлер и накатил google сервисы и все теперь можно полноценно пользоваться как любым другим android устройством play market работает все устанавливается причем шустро тут двух диапазонный и я подрубил его к более скоростной 5 гигагерц частоте Первое, что я заметил, смартфон просто летает, ни единого лага, никакой задумчивости, все очень отзывчиво и быстро. Ведь прот серьезный, хоть и все еще считается средним. Что ж, оболочка летает, но в ней полно китайского ненужного мне хлама, да и язык хотелось бы все-таки другой. Я быстренько качаю Mi Unlocker, захожу в Mi Account через мобильный интернет, в режиме разработчика даю добро на разблокировку, подключаю смартфон в режиме Fast Boot и пробую разблокировать загрузчик. И что? То, конечно же, программка посылает гулять лесом на 168 часов, что в пересчете на дни составляет 7 дней. А пока сидим ровно и ждем, пользуемся смартфоном на английском. Я обязательно поделюсь впечатлениями, как я разблокирую загрузчик, накачу мультиязычную прошивку и тогда уже буду сравнивать его с Redmi Note 7, у которого глобальная прошивка. Все это в одном из ближайших видео, так что вы знаете, что делать. Многие уже в курсе, что у данного смартфона, как и в просто 7, сзади слой из стекла, как и спереди. А рамка пластик. И сборка довольно качественная. На месте вход по 3.5 мини джек сверху и инфракрасный порт. Тот же USB Type-C снизу для зарядки и ощущается он точно так же, как неудивительно. Эргономика не самая лучшая. Тут уже и форма смартфона, его длина, спинка, выступающая камера. Смартфон не маленький, как и рамки не самые минимальные. Козырь, конечно же, большой дисплей с функцией управления жестами. Тем более, ею еще приятнее пользоваться когда все просто летает и посмотрите только на реактивный сканер отпечатка пальцев Не так давно в Redmi Note 7 и 7 Pro появилась функция «Скрыть верхний вырез». Он скрывается в разделе «Безграничный экран». И мы получаем такие же скругления, как и снизу. Но я не понимаю, почему значки батареи, Wi-Fi, часов и остального находятся не в пустующем верхнем вырезе, где им и место, а ниже, занимая полезную площадь экрана. Раньше же делали возле выреза, и всех это устраивало. И теперь в YouTube со всех сторон скругление, ничего не торчит, какая-никакая симметрия. Также на этой прошивке, если опустить отсутствует иконка настроек к которой я привык приходится искать ее на рабочем столе где деле ребята ну, это такое мелочи, оболочка все-таки многофункциональна. Сам экран на 6,3 дюйма, к нему претензий нет. Все сочно, с хорошими углами обзора, регулировкой баланса белого, с хорошим диапазоном яркости. Материалы довольно стойкие к износу, но на экран я бы все же наклеил гидрогелевую пленку. Поскольку какая бы там горилла не была заявлена, микроцарапины все равно рано или поздно появляются. На младшем брате, которым я пользовался месяц, ничего криминального я не обнаружил. Но я читал в комментариях, что... Появляется. Тогда я вооружился фонариком и пристально выискивал царапины. И все же нашел парочку еле заметных. Так что тут гидрогелевая пленка в помощь, если хотите идеальный экран под ней. Что же, подошли мы к интересующему нас апгрейду. Процессор Snapdragon 675. Он уже мне знаком, был на обзоре у меня Meizu Note 9 с таким же процем. И то, что оболочка летает, я уже рассказывал. Данный проц закономерно находится выше 660 и ниже 710 снапа, если учитывать все. Видеоускорители в том числе. В Antutu он набрал у меня 1081 тысячу баллов, что неплохо, согласитесь. В то же время младший брат на 660 набирает 142 с лишним балла. Играл в танки и папку, куда ж без них, так как это одни из самых тяжелых игр. Так вот в танках на максималках можно играть. Может кое-где снизим некоторые параметры во избежание проседания FPS в особенно загруженных сценах. Папка вообще сам автоматом выставляет высокие настройки. Данный смарт можно отнести к среднебюджетным игровым устройствам. Да и запас по производительности тут есть на парочку лет вперед. Но вот эти сильные скругления, как сказать, отжирают часть полезной информации, например в танках я не вижу FPS, могу догадываться по кусочку первой цифры. Но я скажу вам, что батареечку данный проц под нагрузкой в тех же играх кушает не на шутку. Это я заметил еще после обзора Meizu Note 9 с таким же процом и батареей. Так вот 10, а то и 11 процентов за полчаса игры на рейдмике у меня ушло. И в то же время просмотр видео YouTube при яркости 75 процентов посадил смартфон. Лишь на 4% за полчаса. Напомню, что батарея тут 4000 мАч. И как мы уже понимаем, если много играть, даже на день ее может не хватить. И в то же время в обычном использовании звонки, браузинг, видео, мессенджеры. Ее с большим запасом хватит на целый день и даже на полтора-два дня. А в комплекте со смартфоном идет блочок уже быстрой зарядки. потому заряжает быстрее, чем младшая версия. Время на ваших экранах. Теперь еще один козырь смартфона. Камера. Сенсор обещает быть получше, чем у младшей версии. Что ж, взглянем. Итак, сразу спешу показать вам первое фото. Справа 48 мегапикселей, которые можно включить в Pro режиме родной камеры. Слева стандартные 12. И Эврика. Тут я действительно увидел те самые 48 мегапикселей. Куда ни глянь, детализация на 48 мегапикселях выше. Тут при сильном кропе все гораздо лучше и различимо. Так что могу сказать, что тут действительно есть некий прогресс в сравнении с младшим братом. Где я не видел совершенно никакой разницы в детализации в режиме 12 и 48 мегапикселей. Второе фото. Смотрим на цветки каштанов. Справа картинка гораздо четче, если сильно приблизить. И так в принципе во всех случаях в панорамных сценах. Но не спешим радоваться. Не все так просто. В макро режиме, если фоткать вблизи на 48 мегапикселей, у меня постоянно получалась мазня. Как на этом фото. Хотя отдельные элементы опять все-таки четче при 48 мегапикселях. Но все равно лучший цветок выглядит на 12 мегапикселях. Может это софтово и потом еще подтянуто Минут, но пока так. Ну и главное в слабом освещении, смотрим на темный угол. Тут видим, что при недостатке света 48 мегапикселей заметно сливает 12 мегапикселем и как вывод я могу сказать что 48 мегапикселей подойдут тем кто на отдых например едет снимать панорамные снимки здания людей и так далее при хорошем свете на дальних и средних расстояниях такое фото можно будет даже распечатать в хорошем качестве для макро и недостатки света лучше все же 12 мегапикселей портретный режим хорош ошибок допускает не так уж и много и главное что после съемки можно регулировать это самое размытие вернее его степень в ручном режиме хоть иногда Почему-то и размазывает сам объект съемки. Но побаловаться можно. Видео при съемке в 4К качественное лучшее, Особенно если смотреть на большом экране. Но нет стабилизации. А еще как всегда низкий битрейт. И часто можно замечать так называемые квадратики. Особенно на фоне неба. Тут хороший динамический диапазон. Как по мне. Ну и 4К поддерживается. 4К 30 кадров. Напомню, что у младшей версии нет поддержки 4К. Ну и проверим также Full HD 30 кадров, поскольку при 4К электронной стабилизации нет. Тут может немножко качество ниже, но все же, зато есть стабилизация. Итак, тоже проверяем динамический диапазон. Как видим, все красиво. В тени все видно. И светлые участки тоже есть. Динамический диапазон тут действительно выше среднего по уровню. Вот смотрите, небо и каштаны, все видно. Это очень хорошо. Ну и Full HD 60 кадров. Электронной стабилизации в этом режиме нет. Так что кому нужно много кадров, придется ограничиться тем, что есть. Для съемки динамичных сцен, в принципе, то, что нужно, кому нужно. В принципе, 30 кадров тоже хорошо, 60 кадров картинка не такая киношная, но зато все шустренько. Резко, скажем так. Фронталку можно хвалить: 20 мегапикселей и довольно неплохое качество. Плюс есть возможность также размазывать задний фон. А звуки, я скажу коротко, он хорош, как из мультимедийного динамика, как для смартфона, также громкий разговорный динамик. А в наушниках звук громкий, даже с большими высокоомными наушниками, по крайней мере на этой прошивке. Что же в общем можно сказать о данном смарте? Для кого он? Я думаю для тех, кто хочет некое ультимейт устройство за более-менее разумные деньги. Тут не топовый проц, но тащит хорошо и работает шустро. Тут не самая топовая камера, но я сказал бы, что выше среднего. Это я думаю самое яркие отличие от младшей версии смартфона проц и камера ну и память конечно его пока можно найти на 6 128 гигабайт на момент создания данного видео недостатки вы уже знаете но повторюсь нет глобальной версии а значит нужно шить самому или уже покупать с индийской или кастомной прошивкой где уже есть мультиязычность отсутствует модуль nfc и смарт не будет ультимейт устройством для тех кому он нужен какой смарт выбрать обычную семерку или 7 pro я даже если честно затрудняюсь сказать когда накачу мультиязычность прошивку, сравню камеры и быстродействие игры, вы это увидите. Так что не забывайте о подписке. Следующее видео будет посвящено одному из самых дешевых вариантов сборки игрового и рабочего ПК на базе процессора Ryzen. А там уже и сравним эти два смарта. С вами был как всегда Андрей, канал Smart Plus. Всем пока, друзья!